Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как приобрести прокси на тестирование на нашем сайте. Выбираем нужную локацию. Допустим, исходя из прошлого видео, мы уже знаем, как это сделать. Мы знаем, какие прокси нам нужны. Выбираем страну. Это будет Россия. Выбираем тип прокси. Это будет полуприватный инстаграм. Выбираем оператора сотовой связи. Это будет мегафон. И выбираем локацию. Допустим, это будет... Это будет, это будет 208 208, как в прошлом видеоролике. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Нажимаем «Купить прокси». При покупке есть раздел «Получить прокси на тест». Вот такой. Нажимаем на него. Здесь вас спрашивают, зарегистрированы ли вы на каких-то форумах, как Zizmo, в топе или другие форумы. Если зарегистрированы, нажимаете «Да». Если нет нажимаем нет и далее здесь можно оставить отзыв в нашей группе во вконтакте копируем ссылку заходим во вконтакте я зайду с другого браузера вставляем в, в поисковую строку этот запрос и нажимаем enter оставляем свой отзыв допустим крутые прокси или беру на тест чтобы заранее не говорить, что наши прокси хорошие, вы можете просто сказать, беру на тест, а потом дополнить свой отзыв. Нажимаем отправить. Далее нас просят предоставить э, ну, данные от своей страницы вот по этой форме. Мы берем ссылку на нашу страницу и вставляем вот сюда. Нажимаем далее. Вводим свои данные. Допустим, мое имя, мой эмайл и мобильный телефон. Я это ввел. Получаем скидку. Вот нажимаем вот сюда. И ознакомимся с правилами. Это обязательно. Нажимаем получить скидку. Все. Ваша заявка уже будет в работе. Спустя какое-то время вам пришлют купон. Либо же во ВКонтакте, либо на вашу почту. Всем спасибо за внимание, кто смотрел это видео. Надеюсь, вам очень понравилось. И у вас не будет больше вопросов, как приобрести прокси на тестирование. Мы готовы обучать вашу аудиторию. Нам это очень приятно. Всем пока.